Здравствуйте, мои подписчики и зрители, с вами Сталин, нам пришла пора отправляться дальше. Мы снова ФЕС проходим в проходим замечательную игрульку, я хочу уже найти что-нибудь новенькое, чтобы... Что-нибудь новенькое, чтобы показать вам, да и самому. Мне уже хочется какой-нибудь, какого-нибудь прогресса достичь в этой игре, но пока что-то все тухло. Куда я направляюсь? Я направляюсь вот в эту локацию, значит, ага. Запомнили, запомнили, как она выглядит. Хочется, чтобы побольше происходило каких-нибудь вещей, потому что... Так, а почему тогда по... Сундук же... Или сундук... А, сундук закрыт. Ага. А язык-то я как раз еще не знаю. Я изучил только комбинации возможные. А вот на этом камне что-то написано. Возможно, это что-то... Подсказывает, как достичь сундука. Но увы. Ау. Кстати, я забыл включить освещение. Но все равно все очень плохо, потому что буквально вчера у меня внезапно перегорели. Ну как перегорели. Короче, каким-то образом сломались две лампочки из трех в люстре. Но так вот. Поэтому освещение у меня не очень сейчас. Надо, надо было тогда воспользоваться варпом, но я думал, я сундук смогу открыть. Да, там уже пойдем пешком через джунгли. Осталось только понять, куда идти. С первой зоны несколько ответвлений. Причем даже в них у меня еще есть закрытые комнаты, даже по несколько, А здесь даже куб не собран. Боже мой. Вот она, закрытая дверь. Я понятия не имею, что надо сделать, чтобы открыть закрытую дверь. Чертовски плохо. Значит, нам придется идти назад. Ах, это старые добрые маленькие локации, где не так много загадок. Что ж, знаете, я решил вернуться все-таки в древнюю комнату и открыть последнюю дверь, дверь со стоимостью 32 куба. Вот эту. По-моему. Так, а это? Не, это закрыто. Это я знаю куда. А, то есть у меня все двери закрыты? Что? Подождите, подождите. Ладно, надо выбрать одну из дверей. Мне больше всего нравится вот эта. Поэтому я пойду в нее. Интересно, что за ней. Так, карта. Окей. Okay. Я надеюсь, это просто локация, где 5 от больше ничего не будет. Очень на это надеюсь. Ух, мать моя, женщина. Ух ты, а вы, а вы, вы мне нравитесь, ребятки. да вот, ребятки, не нравится. Так, локация интересная. Сразу можно сказать. Я что не могу на них запрыгнуть? О, я не могу на них запрыгнуть. Прикольно. Так, давайте проходиться по комнаткам. В порядку. Вау, что это? О, я что, секретный кубик нашел? Кек. Я не могу, я не могу вращать здесь мир. Чё? У меня сейчас, наверное, тупое лицо, конечно, было, но я что-то реально не понял прикола. Так, я полагаю, мне придется воспользоваться лианами, чтобы добраться наверх. Так, а как же мне добраться наверх, простите? А, стоп, здесь же можно вот так поднять. Так, еще две двери. Так, мы проверили ту, которая отдельно. И здесь я не могу вертеть мир, вот в чем дело. Зато в каждой из них по кубику. Это круто. Вроде локация не страшная. Не с какими-то мозговыносящими головоломками. Я надеюсь, оставшиеся две будут такими же. Блин, здесь опять же какие-то на наскальные живописи. Кто-то кого-то убивает, кто-то кому-то поклоняется. А, ну-то убили, так сказать, мамонта, зажарили на вертеле. Тут, в принципе, все понятно. Так, дальше следующее. Все, вот это вот. Вот две наверху, меня интересует. Сейчас. Котел. Я могу с ним взаимодействовать? Нет, ну ок. И мир я вращать не могу. Котел взаимодействовать не могу. Никаких подсказок у меня здесь нету. Черт его знает. Ладно, давайте просто соберем кубики. то что уже хоть какой-никакой прогресс я, я собираю. Так, пятая комната. Оу. Oh. То есть, вот так вот. Страшно. Не пойду туда. Так, осталось последний шаг сделать. Вот этот вот кубик собрать. И на этом локация будет зачищена. Так, да, все, больше нам здесь нечего делать. Так, все, выходим отсюда к чертям. Какая странная локация. Ну-ка, что вообще карта показывает? А, то есть, это было все. То есть, здесь даже секретов нету. Чё? Ч ⁇ в чем, в чем смысл этой локации, я да, не понял немножко. Окей. Okay. Значит, это. Первый мир. Так, подождите, а что там? Там, получается, мой. А, подождите, получается, здесь, как бы, основной сюжет вот в этой двери. Да. Гейтами, и прочим. Здесь отдельные комнатки, мой стартовый мир, то где я только что был, значит сейчас идем сюда. Э, надеюсь здесь тоже комната и все, потому что нет, здесь мир, убейте меня. Вау. Совы, слова, буквы. Что с этим миром не так? Окей Ладно Let's do it, как говорится Правда, боюсь, что у нас слишком мало времени осталось для этого эпизода Ну, посмотрим, Тогда, скорее всего, заранее предупрежу, предупрежу Этот эпизод просто, так сказать, оборвется На полуслове, так Ну, я сделаю такой короче переход И следующий эпизод просто начнется с того момента, в котором мы остановились Здесь ничего так первая дверь поехали посмотрим что же ты таишь уборная окей вроде бы без секрета вроде бы надеюсь Хо -хо хонюшки казалось что он только что был узкоглазым? Оказалось. Вот он что-то говорит нам, понимаете? Вот на этом своем языке он что-то говорит. Получится, они сверху вниз пишут. Но я просто еще не знаю этого языка. И нам надо найти момент в игре, где я мог бы изучить этот язык. Так, дальше. Сова. Что-то в этой игре с совами не так. Я вам это еще два года назад говорил. Вот. А тут, вот тут опять что-то написано. Как раз эти интересующие меня камушки интересуют. Блин. Оу. Блин, ну что это? Я хочу знать. Это развертка куба, да. Это понятно. Ну, блин. Вау. А вот этот код я могу повторить. Ммм, ребятки. Так. Что это значит? Значит. Эти символы я где-то уже встречал. Вот, которые находятся в конце строк. Значит... Получается эти строки, строки это последовательность символов. то есть вверх, влево, э вправо, прыжок, влево, вправо, ну, короче, я, я, я сейчас запишу эти строки, я очень надеюсь, что я где-то смогу их применить, главное не забыть об этом. Теперь я могу расшифровывать эти камни.